Могу начинать? Спасибо. Меня зовут Екатерина, я являюсь менеджером филиала РФАРМ из ЗГЛФ. Для начала я немного расскажу о компании, где я работаю. Группа компании R Farm — это высокотехнологический холдинг, специализирующийся на исследованиях, разработке, производстве и дистрибуции продукции для профилактики, диагностики и лечения различного рода заболеваний. Основными направлениями деятельности являются производство готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы и биологических субстанций, исследование, разработка препаратов и технологий, вывод на российский рынок лекарственных средств и медицинской техники, обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения. География компании довольно обширна. Это и Ярославский завод готовых лекарственных форм, и на Новоселки в городе Ярославле, спутник Технополис и Эропро в Москве, фармославы в Ростове, Артепска в Траме, а также заводы в Германии и Баку. И только на Ярославском заводе готовых лекарственных форм работает порядка 1100 человек. Ключевой момент в моей работе – это, безусловно, работа с персоналом. Поэтому особое внимание сегодня бы еще хотелось уделить и новым сотрудникам, так как важно, чтобы в компании не было так называемой кадровой текучки, поскольку если коэффициент текучести кадров довольно большой, это вредно для деятельности компании, если высококвалифицированные рабочие часто увольняются и появляется много новых кадров, а также это сигнализирует об угрозе стабильности и целостности организации и связано со значительными затратами, подрывает в какой-то степени и имидж компании. Поэтому цель моего проекта – это трансформация процесса адаптации. Вообще адаптация – это выстраивание системы внутренних коммуникаций для роста эффективности командной работы, персонала сокращения процента увольнений. И первой проблемой затрагиваемой в моей работе обозначу именно увольнение персонала, как самостоятельные проблемы, так и смежные с увольнением персонала на первоначальном сроке работы, является нахождение сотрудников в праздных информационных полях, что вызывает некий дисбаланс, слухи, распространение неверной информации. Помимо этого. Обозначу и низкий уровень обратной связи, как со стороны вновь принятых сотрудников, так и от руководства. Она, безусловно, важна, чтобы понимать, в каком направлении развиваться, двигаться в программе адаптации, какие корректирующие действия предпринимать. Соответственно, задачи реализации проекта вижу сокращение процента увольнений, выстраивание качественной обратной связи и единого информационного поля, вовлеченность сотрудников в работу и процессы. Целевыми аудиториями проекта будут являться вновь принятые сотрудники и группа адаптации персонала. Анализ портрета целевой аудитории позволит сформировать концепцию программы адаптации, позволит определить действенные инструменты для работы, определить сроки адаптации, сделать так, чтобы наш новый коллега почувствовал себя в компании комфортно. Анализ портрета группы адаптации же позволит увидеть, какими инструментами лучше всего пользоваться, исходя из знаний, умений, опыта работы группы. Для вновь принятых сотрудников потребность в трансформации программы адаптации является получение полной информации, требуемой для эффективной их работы, снижение неопределенности и беспокойства, повышение удовлетворенности работы и развития позитивного отношения к компании в целом, это и освоение норм корпоративной культуры и правил поведения. Это выстраивание системы взаимодействия с коллегами, получение эффективной обратной связи от наставника, линейного руководителя по итогам испытательного срока. Потребность же группы адаптации в программе это ускорение процесса вхождения нового сотрудника в должность, достижение необходимой эффективности работы за минимальный срок. Уменьшение количества возможных ошибок, связанных с освоением секциональных обязанностей, сокращение уровня текучести кадров, снижение количества сотрудников, не прошедших испытательных срок и уменьшение количества сотрудников, покинувших компанию в течение первого года работы. На слайдах мы можем увидеть, что аудитория это довольно-таки разнообразная как и интересы, и возраст, как и информационные предпочтения. Поэтому важно использовать многообразие инструментов и каналов внутренней коммуникации, различные подходы. Так, корпоративные рассылки охватят только ИТР и офисы сотрудников, но этот инструмент довольно-таки эффективен тем, что точно никакая информация не будет упущена из внимания. Группы в социальных сетях будут интересны для более молодой аудитории, позволят освещать события в компании, проводить экспресс-опросы, собирать группы по интересам. Корпоративный портал – это способ передачи важной официальной информации. На нем нужно разместить анкету обратной связи, справочник нового сотрудника в электронном формате, образцы заполнения документов, новости в жизни предприятия, которые важно знать всем. На информационном стенде здорово будет разместить информацию о событиях, которые будут происходить, чтобы и новые сотрудники, так сказать, втянулись в корпоративную жизнь, пользовались бонусными программами, а также информацию о целях и политике компании, которая также необходима для изучения. Специальные буклеты и брошюры позволят узнать, кому, с чем, куда обратиться, куда передать заявление на отпуск, что следует сделать, если ты заболел или когда необходимо по каким-то обстоятельствам отлучиться с рабочего места, познакомить подробно с программой «Гибкий работ, будут содержать сведения о процессе обучения. Корпоративный журнал осветит все события, происходящие не только на Ярославском заводе, но и в группе компаний. Покажет имя, статус компании. В статьях новые сотрудники могут узнать историю успеха коллег, как строится в компании карьерный рост, лучше познакомиться с продукцией, выпусками предприятия. Внутренние мероприятия для помощи адаптации могут служить тренинги в игровом формате, в том числе направленные на знакомство и взаимодействие между сотрудниками. Информационный телеграм-канал же позволит проводить также мини-опросы, сделать срез по эмоциональному состоянию сотрудников, оставлять комментарии к новостям, однако сейчас вернемся к нашим задачам. Выстраивание единого информационного поля позволит преодолеть коммуникативные разрывы, достичь взаимодействия на всех уровнях, продемонстрировать готовность руководства к диалогу, разнесет политику компании, миссию, цели, процесс обучения, сформирует единый стандарт поведения в соответствии с корпоративным кодексом и этикой компании. Для начала вообще реализации всего проекта необходимо будет создать рабочую группу, обозначить цель, проблемы, задачи, проанализировать инструменты и способы взаимодействия на аудиторию, прогнозировать, какой результат мы желаем получить и спланировать, исходя из этого, наши мероприятия. Именно по проблеме выстраивания единого информационного поля выделили четыре направления воздействия. Это информационное, то есть это информирование сотрудников о том, что происходит в компании, это станция объявлений, приказами, корпоративный журнал, корпоративный портал, систематизированный базой знаний, где любой сотрудник может подчеркнуть необходимую информацию, не отвлекая своих коллег, всевозможные внутрикорпоративные рассылки. Это аналитическое воздействие. Сотрудникам важно знать о планах руководства, так и управлению необходимо держать руку на пульсе и понимать, чего хотят исполнители. Для этого мы будем использовать инструменты, обеспечивающие обратную связь. Это формы для внесения предложений, формы на корпоративном сайте, система анкетирования сотрудников и мониторинг персонала. Из коммуникативных выделю, что поскольку люди существа социальные и помимо обмена рабочей информации им нужно и личное взаимодействие, иначе крепкий коллектив не построить, это будут мероприятия посвящения тимбилдингу, корпоративное обучение, адаптационные тренинги и семинары. И организационные, так как для успешной деятельности компании каждый сотрудник должен понимать, куда он движется и каковы цели компании. Для этого будут проводиться собрания, совещания, планерки, выступления руководства, разработаны, внедрены корпоративные стандартные. Что касается организации качественной обратной связи, то здесь предлагаю следующее. Это анонимные открытые вопросы вновь принятых сотрудников. Открыто это может быть, в любой момент человек может просто позвонить и сказать свое мнение, либо написать, но анонимность, как, например, анонимный черный ящик, это безусловно важно, так как некоторые сотрудники могут просто стесняться это сделать, но важно именно получить мнение живое, которое человек думает, чтобы уже над этим всем поработать. Это и личная беседа с руководителями, с сотрудниками, выявление проблемных зон, составление плана по решению этих проблем. Это интервью при увольнении, так как важно понимать, почему сотрудник хочет покинуть компанию, с чем это связано, что улучшить. И это трекер настроения, эмоционального состояния, которые также можно реализовать в телеграм-канале. Повышение уровня лояльности и вовлеченности сотрудников. Он повысит уровень доверия будет способствовать тому, чтобы новые сотрудники рекомендовали свою компанию знакомым и с энтузиазмом были готовы к выполнению текущих задач. Это и приветственная рассылка о новом сотруднике, это интервью с руководителем, где он будет делиться своими секретами, лайфхаками. Это интерактив «5 малоизвестных фактов обо мне на корпоративном портфале», корпоративный чат-бот в телеграм-канале который будет присылать новичку напоминания, чип-листы, гайды с советами по коммуникации, познакомить с историей компании. Можно будет воспользоваться кнопкой высказаться, чтобы предложить интересные идеи или анонимно поделиться эмоциями, когда, грубо говоря, накипело. А также это VR-технологии, это специально разработанная программа с имитацией работы на производстве в игровом режиме, что в том числе и сократит количество ошибок. Все же эти мероприятия в комплексе будут способствовать тому, что будет сокращен процесс, процент сотрудников, которые увольняются. Что касается команды проекта, вижу это так, что это будет руководитель группы обучения, который будет ответственен за обучение и развитие персонала, создание брошюр. Это менеджер по адаптации персонала. Функционал будет входить как проведение вводного инструктажа, выдача необходимой документации, информационных материалов, поддержка нового сотрудника по текущим возникающим вопросам, разработка опросов, тестов, анализ обратной связи. Менеджер по внутренней коммуникации, работа на корпоративном портале и с информационными рассылками. И технический специалист, который поможет нам все это реализовать. Итогами проекта должно стать сокращение процента увольняемых среди новых сотрудников, получение как от сотрудников, так и от их руководителей полноценной и развернутой обратной связи, понимание, что нужно доработать, скорректировать, разработка плана реализации на будущий год, разработка материалов, которые помогут адаптироваться новым сотрудникам, это справочник нового сотрудника, к предприятию, обеспечение сотрудников актуальной информацией своей своевременном за счет сотей, рассылок, стендов и Приятным бонусом для нас будет и то, что наши коллеги будут рекомендовать своим, работе, своим знакомую работу в компании, что повысит в том числе и имидж и облегчит работу группы подбора.